Всем привет! В этом видео на примере сайта Moonflowers мы покажем вам, как сделать приятный подарок любимому человеку через BePay. Меня зовут Кристиан и я являюсь частью службы поддержки компании BePay. Чтобы сделать заказ, сначала заходим на сайт нашего партнера moonflowers.md и выбираем, какой букет хотим заказать. После того, как мы выбрали, нам нужно зайти в корзину. Нажимаем на кнопку «Выполнить заказ» вводим данные необходимые для доставки. И указываем как способ оплаты кошелек диплом. Нажимаем на кнопку «Продолжить» и открываем платеж приложений. Затем нажимаем на кнопку «Оплатить». Нам остается только ввести пин-код для подтверждения оплаты. В ближайшее время с нами свяжется оператор из Moonflower для подтверждения заказа. Таким образом, за несколько простых шагов можно сделать подарок своему любимому человеку, оплатив заказ онлайн-паштеком BePay.